Итак, приобрел я, собственно, железо. Вот сам корпус. Корпус у нас от Gipcool, Matrix 50. Монитор HP, но периферия нас в данный момент не интересует. Далее у нас идет блок питания со 120 вентилятором на 750 Вт. 6 игровая видеокарта GTX 1660. На выдув дополнительно приобрел 120 вентилятор от Deepcool. Основа у нас составляет материнская плата от Gigabyte с сокетом AM4B350. 4 слота под оперативную память 3200 МГц. И башня для охлаждения процессора, то есть кулер. Первым делом сгибаем специальный зажим на материнской плате и устанавливаем согласно метке процессор в сокет. Далее прижимаем зажим обратно. Все, процессор у нас на месте, ну а далее я привел в список всех основных комплектующих для сборки системного блока. Для эффективной работы системы рекомендуется использовать двухканальный режим работы оперативной памяти поэтому я приобрел специально две отдельные планки оперативки по 8 гигов необходимо очистить и обезжирить поверхность процессора для последующего нанесения термопасты я использовал ту что в комплекте ну что ж давайте уже собирать ну просто действительно Устанавливают твердотельный SSD накопитель на 256 гигов в специальный слот M2. Две планки оперативной памяти в специальные слоты на материнской плате одинакового цвета. Теперь можно перейти к установке башни на процессор. Я изначально думал, что для меня это будет самым тяжелым этапом сборки. Нет. В комплекте кулера имеются крепления как для сокетов Intel, так и для AMD. И вообще для каждого комплектующего в комплекте имеется инструкция с картинками. Для сокета AMD AM4 используется вот такое крепление, которое крепится к основанию кулера при помощи четырех болтиков. Поверхность процессора у нас очищена и обезжирена и уже готова к нанесению термопасты. Термопаста наносится тонким равномерным слоем по всей поверхности процессора. Небольшие подтеки по краям можно убрать при помощи обычной ватной палочки. Все, теперь снимаем защитную пленку с поверхности кулера и устанавливаем башню. Для этого необходимо одну из петель кулера зацепить за специальный зацеп, находящийся на материнской плате. Приложив достаточное усилие, прижимаем другую сторону кулера и защелкиваем второе крепление. Четырехпиновый разъем, находящийся на вентиляторе кулера, подключаем в соответствующий разъем на материнской плате, обозначенный CPU. Сейчас материнскую плату можно установить в корпус. И первое, что нас приветствует, непонятная куча торчащих проводов. Но все оказалось гораздо проще, чем я думал. В этом корпусе уже предустановлены 320 12-вольтовых вентиляторов с 5-вольтовой RGB подсветкой. В комплектации корпуса ведут два вот таких переходника нам понадобится только один имеющий специальный 4 пиновый коннектор для подключения наших 12 вольтовых вентиляторов к специальному 4 пиновому разъему который находится на материнской плате и имеет маркировку system fans провода rgb подсветки всех трех вентиляторов уже объединены в общую цепочку и имеют один Основной провод с SATA подключением, то есть имеет специальный коннектор, который подключается в SATA разъем. Оттуда он и берет 5-вольтовое питание для платы управления. Этот основной провод помечен желтым ярлыком с надписью Main. Теперь нужно подключить пины передней панели. В моем случае их всего три. Это кнопка Power, Power LED и HDD LED. Коннекторы пинов и разъемы подпины на материнской плате все подписаны, поэтому тут ничего не перепутаете. Итак настало время установить нашу видеокарту соответствующий разъем PCI Express на материнской плате и закрепить на болтик из комплекта. И конечно же блок питания, специально отведенную нижнюю нишу корпуса, который крепится к корпусу при помощи четырех винтов, находящихся также в комплекте к блоку питания. От него нам нужно запитать материнскую плату, процессор и видеокарту. Для этого самый толстый шлейф подключаем к материнской плате. Далее запитываем процессор и видеокарту. В современных блоках питания эти коннекторы уже подписаны. И имеют комбинированный коннектор, который состоит из 6 пин плюс 2 пин для 8-пиновых разъемов комплектующих. Как, собственно, в моем случае. Теперь подключаем сетевой кабель к блоку питания и стартуем систему. И нас тут же приветствует окно биоса. Это уже хороший знак. Теперь осталось установить винду и соответствующее программное обеспечение. Я поставил Windows 10 Professional и все необходимое программное обеспечение из комплекта. И да, этот видеоролик я уже монтировал на этом самом компьютере.